Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко. Приветствую вас на моем канале. В этом видео расскажу, с какой периодичностью ресурсоснабжающие и контролирующие организации могут проводить проверки показаний прибора учета, электроэнергии, воды, водоотведения, газа и отопления, установленных в квартирах и жилых домах. Основные нормативно-правовым актом, регулирующие данные правоотношения, являются правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям, помещениям на квартирных домах и жилых домах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года, номер 354. В соответствии с пунктом Г, пункта 32, правил, исполнитель имеет право осуществлять не чаще одного раза в 3 месяца проверку достоверности, передаваемых потребителям-исполнителю, Сведений о показаниях индивидуальных, общеквартирных и комнатных приборов учета, распределителей, установленных в жилых помещениях и домовладениях, путем посещения помещения и домовладений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных приборов учета не чаще одного раза, в месяц, в случае установки указанных приборов учета, вне помещений и домовладений. Вместе доступ исполнителя которого может быть осуществлен без присутствия потребителя и в нежилых помещениях за исключением случаев когда установлен прибор учета электрической энергии присоединен к интеллектуальной системе учета электрической энергии. Согласно пункту второму правил исполнителем является юридическое лицо независимо от организационной правя формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющий потребителю коммунальные услуги ресурсоснабжающей организации является юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющий продажу коммунальных ресурсов или отведение сточных вод. В соответствии с пунктом Е, пункта 34, правил потребитель обязан допускать представителей исполнителя, в том числе работников аварийных служб, представителей органов государственного контроля и надзора, в занимаемое жилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, заранее согласованное с исполнителем в порядке указанном в пункте 85 настоящих правил время, но не чаще одного раза в 3 месяца для проверки устранения недостатков, предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ по мере необходимости, а для ликвидации аварий в любое время. Согласно пункту G, пункта 34 правил потребитель обязан допускать исполнителя в занимаемое жилое помещение или домовладение для снятия показаний индивидуальных общеквартирных комнатных приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителям-исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей, в заранее согласованное в порядке, указанном в пункте 85 настоящих правил время, но не чаще одного раза в три месяца. За исключением случаев, если установлен и введенный в эксплуатацию прибор учета, присоединен к интеллектуальной системе учета электрической энергии. Согласно пункту G, пункта 33 правил, потребитель имеет право требовать от представителя исполнителя предъявления документов, подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое помещение потребителя для проведения проверок состояния прибора учета, достоверности предоставляемых потребителям сведений о показаниях прибора учета, снятие показаний прибора учета, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварий или совершения иных действий, указанных в настоящих правилах и договоре, содержащим положение о предоставлении коммунальных услуг. Это может быть наряд, приказ, задание исполнителя о направлении такого лица в целях проведения указанной проверки, либо иной подобный документ. Как правило, периодические осмотры прибора учета не проводятся ресурсоснабжающими организациями или проводятся настолько редко, что граждане считают, что это пришли не сотрудники обслуживающей организации, а мошенники или воры. Если гражданин сомневается в полномочиях прибывших для проверки прибора учета сотрудников, он вправе не допускать их в свое помещение до выяснения личности прибывших например гражданин может позвонить напрямую прису вознабжающую организацию и выяснить проводит ли такой-то сотрудник осмотре прибора учета или нет в то же время газовая служба как правило совершает обход жилых домов и квартир примерно один раз в год в любом случае перед началом проверки же жильцов заблаговременно уведомят о дате осмотра в общедоступных объявлениях, на досках объявлений и на официальных сайтах специализированных организаций. Взрывы газа происходят в жилых помещениях с регулярной периодичностью, и если все начнут пренебрегать своей обязанностью, установленную рассматриваем в нормативном правом акте, ничего хорошего из этого не выйдет. Напоминаю, что за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и или внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 9.23 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. С названной периодичностью Ресурсоснабжающие организации вправе проверять показания приборов учета потребления коммунальных ресурсов. Надеюсь, что видео было вам бы полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на мой канал в Телеграме. Читайте мой блог в Дзене. Всего доброго!